У каждого верующего есть голос, и это голос победы. Здравствуйте! Добро пожаловать на передачу «Победоносный голос верующего». Сегодня с нами опять Билли, и у нее еще больше интересных и замечательных новостей о том времени, в котором мы живем, и как мы живем. Аллилуйя! Поэтому не пропустите ни одну из передач. Билли, добро пожаловать. Благодарю, Глория. Мы говорим о славной церкви. Славной церкви. И наше главное место Писания – послание к Ефесянам, 5 глава, 25 стих. «Христос возлюбил церковь и предал себя за нее». Чтобы осветить ее, очистив баню да. и водную, посредством слова, чтобы представить ее себе, Аллилуйя, себе. Тебя Господь. церковью, Да, Господь. Этого мы и хотим. Не церковью, которая прячется где-то в пещере, едва сводящие концы с концами, как маленький червячок. Нет. Он самый славный жених, который когда-либо был. И он придет за славной невестой. Аминь. Аллилуйя. Чтобы представить ее себе славную церковью, не имеющей пятна или порока, или чего-либо подобного, но дабы она была святая и непорочна, Потому что мы члены Его тела, от плоти Его и от костей Его. Тайна сия велика. Я говорю по отношению ко Христу и к церкви. Слава Богу. Об этом мы и говорим. Мы говорим о славе Божьей. Мы говорим о проявлении славы Божьей во всем Писании. И будем продолжать рассматривать дальше. Вам нужно слушать эти передачи. Вы можете смотреть их где угодно. Вы можете зайти на да. Крисем Орг.юэй. Вы можете найти эти передачи и догнать нас, потому что мы уже зашли далеко в нашем изучении. Я расскажу вам о слове которое пришло год назад в октябре, и оно пришло через меня. Вы пришли к тому времени, когда молнии и слава невидимого будут да. проявлены для вас. Это означает, что вы слава можете Богу. увидеть их. Вы пришли к такому времени, Мы принимаем это. когда земное, земное меркнет. Земной магнетизм скоро отпустит вас. Сила гравитации будет убрана. Но до этого дня, уровень за уровнем, шаг за шагом... Слава Богу. Больше и больше славы будет сиять. Да, Господь. Через вас. Да. И сегодня мы об этом поговорим. О разных уровнях славы. Уровнях. славы. О том, как она переходит от одного уровня славы к другому. Как да. говорится в Библии. Да. Ваши глаза увидят больше, чем вы когда-либо раньше видели. И это больше, больше, больше, о котором вы взывали, придет к вам... То, что удерживало вас, уйдет. Недовольство вас больше не будет удерживать. Пламя похоти Свобода. вас больше не удержит. Свобода. Свобода будет звучать в вашей душе, как она сейчас звучит в вашем духе. Видите ли, вы дух. Слава Богу. Вы дух, у вас есть душа, и вы живете в теле. Ваш дух свободен. Но враг попытается через ваш разум, ваши эмоции... Да, Он попытается. Отвлечь вас. И Он попытается удержать вас в плену. Поэтому я прочитаю это еще раз. Свобода будет звучать в вашей душе, как она сейчас звучит в вашем духе. Свободной, свободной, свободной будет моя невеста. Да, о да, Господь. И проявление Меня проявится на вашем лице. Аллилуйя. И слава, и благодать проявится везде, куда вы пойдете. Мы будем проявлять славу Божьей Глории прежде чем уйдем отсюда. Слава Богу. Я слышал, как брат Хейгин порочествовал это много раз, что наши лица будут сеять славой Божьей, поскольку Он в нас. Христос в вас, упование славы. Знамение да. для неверующих. И когда Он будет возрастать постепенно, постепенно, постепенно, и превалировать в вашем внешнем виде, мир будет видеть проявление сынов Божьих. Слава Вернемся Богу. Вернемся к Слову Божьему. Да, верно. Пришло время, и вы это знаете. Но это еще не все. Это еще не все. Это только начало. Хвала Богу. Но шаги и уровни будут быстро возрастать. Быстро. Мне нравится быстро. Слава Богу. И Господь будет становиться для вас всем. Да. Это удивительное слово, не и так Господь ли? Господь будет становиться для вас всем. Мне нравится эта старая песня Глория. Все земное удивительным образом, образом померкнет. Да. Во свете Его славы Господь и благодати. Станет для вас всем. Это хорошее слово для нас. Мы Его невеста. Да. да. А невеста, влюбленная в своего будущего мужа, просто с нетерпением ждет дня свадьбы. Все ее мысли о ней, она готовится. Даже в Слове Божьем написано, и невеста приготовила себя. Да, верно. Вот почему мы отдаем себя тому, что это слово говорит о славе, потому что она должна быть славной церковью. Поэтому мы смотрим на то, что говорит слово Божье. Славная церковь. Обо всем в этой жизни вы Этого должны думать. Мы хотим. Что говорит об этом слово Божье? Вы не должны думать, «О, брат да, такой-то и такой-то, он плохой злой». Вы не должны смотреть на брата такого-то и такого-то. Вы должны смотреть на то, что говорит слово Божье. Допустим, брат такой-то и такой-то. Этот проповедник умер молодым. Я не знаю о божественном исцелении. Этот проповедник был хорошим, приятным, замечательным братом, но он умер молодым. Вы не должны смотреть да. на других людей, чтобы узнать что-то. Вы не должны прекращать посещать церковь из-за других людей. Вы должны думать. Прежде всего, ищите Царство Божьего и Его праведности. Уделите внимание моему Слову и тому, что оно говорит». Да, верно. Поэтому мы смотрим на то, что Слово Божье говорит о славе. Если мы собираемся быть славной да. Церковью, мы будем проявлять Божью славу. Что же такое Божья слава? Самого Это Бога. присутствие Бога. Самого Бога. Это присутствие да. Бога проявленное, чтобы мы могли видеть Его. В Ветхом Завете, как мы читали на прошлой неделе, оно проявлялось в виде дыма, огня, облака. Но вы могли его видеть. И лицо Моисея сияло славой. Да. И также Библия говорит, что наши лица будут сиять. Слава Богу! Благословен Господь! Аллилуйя! Поэтому мы будем смотреть на то, что Слово Божье говорит о славе Божьей, верующим в новом творении. На земле есть три группы людей. Иудеи, народы и церковь. Мы в третьей группе. И в Библии много говорится о третьей группе. Говорится о нас. В Ветхом Завете были иудеи и язычники. Но пришел Иисус. Он умер на кресте, он пролил свою кровь. И теперь любой человек, любой иудей, любой язычник должен верить только одному, что Бог воскресил Иисуса из мертвых. Вы не обязаны верить в божественное исцеление, в иные языки, ни во что. Вы только должны верить в то, что Иисус умер за наши грехи, и Бог воскресил его. И если вы исповедаете это... Я верю этому? Да. И если вы верите этому в своем сердце, что Бог воскресил Иисуса из мертвых, и вы говорите это своими устами... Вырождены свыше. Устами исповедуют ко спасению. Да, именно так, Глория. Слава Богу. Устами исповедуют да. ко спасению. слава Богу. Ты это сделала. Мы это сделали. Что ты сказала ему? Я не знала, что я должна была говорить, но вот что я сказала. Я сказала, возьми мою жизнь и сделай с ней что-нибудь, Господь. Я никогда не мечтала, что так будет, но да. именно так я сказала. Да, «О, да, но ну я очень рада, что я это сделала». Ты рада, что ты это сделала. Слава Богу. И ты сказала, «Будь моим Господом». Да. Ты сказала, Да. «Сделай что-то со мной». Верно. «Я даю свою жизнь тебе». Да, верно. И «Сделай с ней что-то». И он знает, что я делает так с Поэтому, когда ты это сделал, У него есть план для каждого. Действительно. Написано во втором послании Коринфянам 5.17, «Кто во Христе, тот новое творение. Все старое прошло, все стало новым». И в первом послании к Веселоникийцам говорится, да. что вы Дух. У вас есть Душа, разум, воля и эмоции. И вы живете в теле, но вы Дух. Библия говорит о внутреннем человеке и о внешнем человеке. И когда вы родились свыше, в этом внутреннем человеке все стало да. новым. Дух Святой убил вас. На самом деле убил этого старого человека. Он исчез. Заменил его. И вы получили жизнь Божью, семя Божье, вы родились, стали, стали новым творением, творением говорит Библия. И в некоторых переводах говорится, новым видом существ, которых никогда не существовало ранее. Я не такая, как другие люди. Я была язычницей, но больше нет. Однажды я была на собрании в церкви, и пастор сказал, все, кто является язычником, поднимите свою руку. Я не подняла свою руку, я села на нее. Он продолжал говорить: Если вы язычник, поднимите свою руку. Не нужно я не язычник, и не сделаю этого. Я не могу идти против Слова Божьего. Не нужно лгать в церкви. Я была Верно. язычником, но больше нет. Я в этой третьей группе, но совершенно новое а творение. Мы посмотрим на то, что происходит с вами, к совершенно новым творением. И мы прочитаем из второго послания Коринфянам 4.3. я напечатал это здесь, Глория. Но я буду смотреть туда-сюда, и в Библию, и здесь, потому Хорошо. что у меня записи внутри, и все в моей Библии. Поняла. Если Евангелие сокрыто, то сокрыто для неспасенных. В Новом Завете говорится, что мы родились свыше Евангелием Благодати, Божьей Благодати. Это как будто большой океан благодати и доброты. Благоволение, просто благоволение Божье. Но доходит оно до вас через веру. По благодати через веру. Поэтому вы используете свою веру и благодать Божью. И это благая весть. Евангелие благодати? Да. Но сатана не хочет, чтобы люди узнали об этом. Он хочет, чтобы люди думали, что им нужно работать, и что религия — это неинтересно. И почему бы вам вообще не забыть обо всем? Поэтому он прячет его. Он использует ослепляющую тактику. В третьем стихе говорится, «Если сокрыты наши Евангелия, то сокрыто для погибающих. Я знаю, что все вы знаете неверующих людей. Это да. сокрыто для них. Они не видят этого. Они даже не понимают, почему вы это видите. Почему они этого не видят? Потому что Бог века сего, сатана, ослепил ему неверующих, чтобы... Что должно произойти? Свет. Чтобы свет... Чего? Славного Евангелия. Славного Евангелия. Христа, который есть образ Бога невидимого, не воссиял для них. Евангелие полно славы. Именно. Именно та горе. Аллилуйя. У тебя отличное имя, Глория. Мне оно нравится. Да. Но подумай об этом. Если вы собираетесь быть славной церковью, необходимо Евангелие славы, чтобы перевести вас в славу. Верно. И это называется Евангелием славы. Помните, мы изучали, как человек потерял славу? Да. Но Бог послал Господа славы. Мы подробно говорили об этом на прошлой неделе. Вам нужно вернуться к этим передачам и посмотреть их. Он послал Господа славы, чтобы мы могли быть поднятыми Слава назад Богу. в присутствии Его славы. И она не убила нас. Это замечательный план. Это замечательный план. Аллилуйя. Я думаю, что Библия — это история о славе. Да. Поэтому дьявол ослепил людей, поскольку он не хочет, чтобы они узнали, что могут перейти в мир славы. Что они от него свободны. Да. Он не хочет, чтобы воссиял свет славного Евангелия. Это важно. Бог не помещает лишние слова в Библию. Да. Это славное Евангелие Помазанного, которое является образом Божьим. Помните, что Иисус — образ Божий, Иисус, чтобы Он воссиял для них. Слава Богу. Шестой стих. Потому что Бог, повелевший из тьмы воссиять свету, озарил наши сердца, дабы просветить нас познанием славы Божьей в лице Иисуса Христа. Слава Богу! Бог, который сказал, который приказал свету воссиять из тьмы, это ссылка к бытию 1-2. Бог сказал этому темному-темному миру, которым он стал после падения сатаны. Свет, будь! Да. И тот же самый Бог в мире маленьких темных духов, которые мертвы для Бога, желает сказать им, «Свет, будь!» и воссиять для них, и дать им свет познания славы Божьей и великий план славы Божьей, чтобы дать вам Слава право Богу. и доступ к Божьему присутствию, и чтобы вы стали частью славной церкви. Да, аминь. Но сокровища сии мы Это носим в глиняных сосудах, чтобы преизбыточная сила была приписываема Богу, а не нам. Когда вы родились свыше, Бог начал посвящать воспознанием славы. Это не второстепенный вопрос для да. церкви. Это не второстепенный вопрос в Библии. Да, Но в этом вся суть. В этом вся суть. Это история о славе Божьей. Поэтому он хочет сказать, когда вы родились свыше, возле церковного алтаря, или где бы вы ни были, смотрели телевизор, как Джесси, который смотрел Билли Грэма, или где угодно, он сказал «Свет, будь!» И внезапно, и я продолжаю думать сегодня о Джесси, Джесси Дуплентиси, свет начал сиять. Какой свет? о славе Божьей. Мы говорили о тайне церкви, о том, что она была спрятана на протяжении веков и поколений. Ветхий Завет? Нет. Церковь Нового Завета не является исполнением пророчества. Это тайна, которая была спрятана. Как говорится в послании к Ефесянам 1.26, это тайна. В Новом Завете об этом говорится в многих посланиях. Вся Библия для церкви, но не все в Библии о церкви. То, что в Библии говорится о церкви, это послание Нового Завета. Поэтому в Новозаветных посланиях, после того, как Павел получил откровение о тайне, вот что говорится в послании к Колоссянам. 1.26 «Тайну, сокрытую от веков и родов, ныне же открытую святым его». Павел получил это откровение через 17 лет. Мы немножко отвлечемся от темы. Бог дал ему откровение. И вот эта тайна. Послание к Колосянам 1.27 которым благоволил Бог показать, какое богатство славы в тайне сей для язычников, которое вот тайна церкви в жадном да. виде. Аллилуйя. Христос, Христос в вас. вас? Упование. Славы. Подумайте об этом. Подумайте об этом. Надежда Аллилуйя. проявленного присутствия Божьего. Христос в вас. Надежда славы. Верно. Аллилуйя. А теперь мы перевернем еще одну страницу и увидим, как это работает. Христос в вас. Он ваша надежда славы. И он приходит постепенно. Когда вы родились свыше, вы получили всю славу, которую тогда могли вместить. Большее количество могло уничтожить вашу плоть, но вы получили определенное количество славы Божьей внутрь себя. Теперь оно должно увеличиваться, пока не возобладает над всем. Мы перевернем одну страницу в моей Библии и перейдем к третьей главе, второго послания к коринфянам, где говорится о некоторых людях, которые, когда не читают Библию, на их лицах висит покрывало. Но во втором послании к коринфянам, третья глава, 18 стихе, говорится, мы же все. Открытым лицом. У нас нет покрывала. После того, как вы родились да. свыше. Мы же все открытым лицом, как в зеркале, как в зеркале. Взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ от славы в славу, как от Господня Духа. О чем здесь говорится? Взирая на Слово Божье. У некоторых людей в голове завеса. Когда они смотрят на Слово Божье? У всех неверующих слепые глаза. Они не могут видеть происходящее ясно. Но когда вы родились свыше, у вас больше нет этой завесы. И вы смотрите в Слово Божье. Мы же все открытым лицом, как в зеркале, Богу. взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ от славы в славу как от Господня Духа. Когда вы родились свыше, вы получили всю славу, которую можете выдержать. Вы смотрите Слово Божье, и вы ищете Славы Божьей. И Дух святой действует в вас. И Он изменяет вас, переводя на новый да. уровень славы. У вас же может быть все больше, больше и больше присутствия Божьего, силы Божьей, которые проявляются в вас. Но вам необходимо смотреть Слово Божье. Благословен Слава Богу. В расширенном переводе говорится, когда человек обращается к Господу в покаянии, завеса снимается и убирается. Все мы открытым лицом, поскольку мы продолжаем смотреть Слово Божье, как в зеркало славы Божьей, постоянно преобразуемся да. в Его образ, в постоянно возрастающем сиянии, от одного уровня славы к другому. Слава Богу! Аллилуйя! Потому что это происходит от Господа. Который есть Дух. Продолжая смотреть в Слово Божье, мы изменяемся. Слово Божье. Он изменяет, Дух Святой изменяет да. вас. Его работа Если изменяет вас. Если вы не продолжаете, вы не, вы не изменитесь. изменитесь. Это ваша ответственность обращаться к Божьему Верно. Слову. И искать славы Божьей. Слава Богу. Я работала для Кента Хейгена. Я начала работать для него в 70-е годы прошлого века. Он великий муж Божий. Человек великой да, веры, был великой таким. любви и великой силы. Я была его редактором, и во время одной из евангелизаций мне нужно было поговорить с ним относительно того, что публиковать в журнале Слово веры или в книге. Поэтому я говорила: когда Брат Хейген вернется домой, мне нужно будет поговорить с ним. И когда он заходил в офис, у меня не имел язык. И он с этим я не помогал? могла сказать то, о чем хотелось спросить его. Он не говорил. Нет, он просто стоял там. Нет, ты знаешь брата Хейгена. Он просто там стоял, а я как будто онемела. Я чувствовала, будто в помещении зашел сам Бог. Я приводила себя в чувство. Я говорила. «Билли Брим, ты знаешь, что этот человек не Бог. Почему ты так поступаешь?» Годы спустя, когда Бог уже мог говорить и учить меня, он сказал, «Это план. Ты получаешь славу Божью, ты смотришь Слово Божье, и Дух Святой изменяет тебя, и тогда да. слава увеличивается, переходя на новый уровень». Слава Божья — это проявленное присутствие Божье. Он сказал, «Брат Хейген и некоторые другие люди подчинились этому плану, и вы можете чувствовать в них Бога. Бог в них». Слава, присутствие Божье. Да. Нет, никто из них не был Богом. Но присутствие Божье было в них. И они все больше и больше изменялись в образ Иисуса. Он жил в да. них. И Он постепенно усиливал свое присутствие в них. Благословен Господь. Да. Позже то же самое происходило и с другими людьми. Мы возрастаем и приумножаемся. И присутствие приумножаемся. славы умножается на вас. И мы не прекращаем возрастать. Пока не изменимся по образу Господа. Слава Богу. Да. По Его образу. Как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся. Мы постоянно преображаемся в тот же образ. Когда мы родились свыше, мы начали узнавать то, о чем говорит Библия. И слушаться этого, принимать это, говорить это, исповедовать это. И мы начали возрастать духовно. Именно об этом здесь и говорится. Мы преобразуемся. И мы не перестаем возрастать. Мы не перестаем возрастать даже после того, как уйдем на небеса. Я думаю, что ты, наверное, права в этом, Глория. Но мы знаем, что здесь мы точно не перестанем возрастать. Поэтому мы остаемся в Слове Божьем. Мы ходим в хорошую церковь или слушаем хорошего учителя, который проповедует Слово Божье. Не какие-то идеи, а Слово Божье, и мы меняемся. Мы вернемся через минуту. Здравствуйте, я Глория Коупленд. Сегодня мы еще больше прочитаем из замечательного Слова Божьего о Теле Христа и о Его славной Церкви. Аллилуйя! С нами Билли Бримы, из служения «Молитвенная гора» в Азарксе, и она возгревает нас. Поэтому не пропустите эти передачи. Расскажи нам, Билли, что мы будем изучать сегодня? Я бы хотел, чтобы все посмотрели передачи прошлой недели, потому что мы говорили о славе Божьей и о том, как я начала изучать ее. И когда я внимательно изучала этот предмет, я пришла к выводу, что Библия – это история да. о славе Божьей. Когда Бог создал Адама, Он увенчал его славой. И когда Бог приходил в прохладе дня, Адам носил ту славу. Слава Божья – это присутствие Божье. Да. Он носил ее, как венец. Он носил ее, как одежду. Но когда сатана искусил его, он потерял эту славу. Послание к римлянам 3.23. Да. Ибо все согрешили и лишены славы Божьей. Когда Бог пришел в адамский сад, чтобы поговорить с Адамом, он сказал, где ты, Адам? Бог знал, где был Адам. Тот ответил, мы спрятались, мы спрятались. Это не сработало. Да. Кто сказал тебе, что ты наг? Ранее они не были ногими, они были да. обречены в славу. Но поскольку человек потерял свою славу, одежду, они, они больше свою не могли одежду. обитать с Богом. Они больше не могли быть с Богом. Божье присутствие стало для них губителем. Верно. Поэтому Богу пришлось отделить себя от своих детей. И он был отделен от людей более двух тысяч лет. Затем слава вернулась. Присутствие Божье. Моисей видел горящий куст. Затем Бог вывел израильтян из Египта в да. голове с Моисеем. И он сказал, приведи их к этой горе. Я хочу встретиться с ними. Он мог подойти настолько близко, насколько возможно, потому что земля была под проклятием. Поэтому он очистил для себя вершину горы, там был огонь, и сверкали молнии. И он сказал, «Израильтяне, отступите назад, не подходите ближе, вы можете пострадать». И Моисей сам поднимался на вершину этой горы. Бог дал ему записанное слово, благодарение Богу. Мне о, бы не да. понравилось жить в то время, когда еще не было записанного слова. Боже мой. Затем он сказал Моисею в Исходе 25, «Скажи им принести мне пожертвование». Я хочу использовать это пожертвование, чтобы сделать место, где я могу встречаться с ними. Я хочу обитать среди них. Это называется о скиния собрания. И Бог сказал Моисею, как ее сделать. Моисей видел план этой скинии и сделал ее. И вот мы читаем эти замечательные строки в исходе 40 33. Итак, Моисей закончил работу. И когда работа была закончена, да, когда она была закончена, облако покрыло скинию собрания, и слава Господня наполнила скинию. И Моисей не мог войти в скинию собрания, потому что облако окутало ее, и слава Господня наполнила скинию. Слава Богу. Присутствие Божье. Да, аминь. Эта скиния была у израильтян какое-то время. Она была в Силоме 369 лет. Бог всегда говорил им, что есть место, на котором он наречет свое имя. И Давид узнал это место. И оно находится на храмовой горе. Это гора Мариа. Сейчас евреи празднуют праздник Ущей. И на иврите это называется Суккот. Я прочитаю о том, что произошло в это время года на этой неделе. Итак, они готовы далее перенести славу. Они собираются перенести этот ковчег Завета, он назван ковчегом присутствия, и на нем все время видна слава Божья Шхина. Они собираются перенести его в храм. И я прочитаю это. Очень внимательно. Очень внимательно. Они выучили свой урок. Второе послание к коринфянам. Извините, Паралипоменон. Вторая Паралипоменон 5.1. И окончилась вся работа, которую производил Соломон для Дома Господне. Необходимо а. прочитать это. Дом Господень был закончен. Вторая Паралипоменон 5.11. Когда священники вышли из святилища, ибо все священники, находившиеся там, осветились, без различия отделов. Их четыре тысячи. «И левиты певцы, все они, то есть Асав, Эман и Дефун, и сыновья их, и братья их, одетые в весон с кимбалами и псалтырями, и цитрами стояли на восточной стороне жертвенника. И с ними 120 священников, трубивших трубами, и были, как один, трубящие и поющие, издавая один голос к восхвалению и словословию Господа». Да, это было замечательно. «И когда загремел звук труб и кимбалов, и музыкальных орудий, и восхваляли Господа, ибо Он благ, ибо да. век милость Его». Да, Его и милость вовек. «Ибо Он благ». Они говорили то опять и опять, и во век милость Его, пели они по очереди. Тогда дом, дом Господень, наполнила облака. Слава Богу. Дом Господень наполнила облако, и не могли священники стоять на служении по причине облака потому что слава Господня наполнила Дом Спасибо, Божий. Спасибо, Иисус. Хвала Тебе, Иисус. Слава наполнила Дом. А теперь... Какой замечательный день. Мы переходим к Новому Завету, к посланиям, в которых нам говорится о церкви, и в послании к евреям 3.6 написано, «А Христос, как Сын в Доме Его, помазанный Сын в Доме Его, Дом же его «мы». Итак, теперь есть другой дом для славы Божьей. Это дом... Слава Богу. Уже не скиния. Это не какое-то да. определенное место или здание. Этот дом может ходить... И говорить. И говорить. И проповедовать. И проповедовать. Аллилуйя. И этот дом создан для новых творений. Да. И как нам сказано в Слове Божьем, в первом послании к Коринфянам 3.16 говорится, что мы дом. И я открою это место. Часть этого у меня есть здесь, Глория, но я хочу, чтобы ты открыла там и прочитала из моего слова. Первое послание к Коринфянам 3.16. Да. Первое послание к Коринфянам. Да. Первое послание к Коринфянам 3.16. Разве вы не знаете, что вы храм Божий? Разве вы не знаете? Разве вы не знаете этого? И Дух Божий обитает в вас? И кто разорит храм Божий? Того покарает Бог, ибо храм Божий свят, а этот храм вы... Да, аминь. Слава тебе, Иисус! Иногда я думаю, что на Западе люди пропускают это. Да, я согласна. Они не понимают святости храма. Что такое святость? Что значит быть зелеными? Вот две клубники. Если я возьму эту клубнику и положу ее здесь, я отделю ее от другой клубники. И, допустим, мы хотим дать эту клубнику Кеннету Коупленду. Итак, она взята и отделена для Кеннета. Храм Божий свят. Мы церковь. Мы взяты из каждого языка, каждого племени. И мы отделены в экклесию, в избранную ассамблею. Да, мы отделены. Мы должны быть отделенными. Вы не должны смешиваться с этим миром. Вы должны знать. Во мне живет Бог. Я храм Божий. Дух Божий живет во мне. Посмотрите, как Павел говорит об этом в следующий раз. Первое послание к Коринфянам 6, и он собирается сказать об определенном грехе. Мы начнем читать с 15 стиха. Разве не знаете, что тела ваши – суть члена Христовы, помазанного? Помните, что говорится в послании к Ефесянам? Вы плоть от Его плоти и кость от Его кости. Верно, да. Разве вы не знаете, что тела ваши суть члены помазанного? Итак, отниму ли члены у Христа, чтобы сделать их членами блудницы? Он говорит о сексуальном грехе. Да не будет. Вот это да. Я слышала о проповеднике, который занимался этим многие годы. Он много лет был вовлечен в порнографию. Разве вы не знаете, что когда вы сидите там, если вы действительно рождены свыше, перед телевизором или компьютером, где вы смотрите эту порнографию, Дух Святой вас? Павел говорит, «Да что с вами такое? Разве вы не знаете, что вы храм?» Знаете, когда люди приносили в храм неправильные вещи? Приносили неправильные вещи в святое да. в Ветхом Завете. Они умирали. Что же произойдет с вами в Новом Завете? Не будет силы, не будет и славы. Он не сможет подниматься в вас, уровень за уровнем. Вы можете быть рожденными свыше. И эти вещи в вашей плоти. Но у вас не будет славы Божьей. У вас не будет силы Божьей. У вас не будет благословения. У вас не будет благословения. Вы не сможете. Бог не сможет благословить это. Разве не знаете, что тела ваши суть члены помазанного? Итак, Отниму ли члены у помазанного, чтобы сделать их членами блудницы?» «Да не будет!» Или «Это говорит апостол Павел». «Или не знаете, что совокупляющийся с блудницей становится одно тело с нею?» «Ибо сказано, два будут одна плоть, а соединяющийся с Господом да. есть один дух с Господом». Убегайте от блуда. Это сексуальный грех. Моя дочь Шелли всегда говорит, «Трудно блудить, когда убегаешь». Да. «Избегайте блуда». Бегите. Всякий грех, который делает человек, есть вне тела, а блудник грешит против собственного тела. Что с этим не так? Вот еще одно, или не знаете, от Павла. Не знаете ли, что ваши тела – суть храм живущего вас Святого Духа? Иисус, да, Господь. Которого вы имеете от Бога. И вы не свои. Вы себе не принадлежите. Верно. Ибо вы куплены дорогою ценой. Какой ценой вы были куплены? Кровью Иисуса. Кровью. Кровью Иисуса на кресте. Вы не принадлежите себе, ибо вы куплены дорогою ценой. Посему прославляйте Бога в телах ваших и в душах ваших, которые суть Божьи. Это наша ответственность. Это наша ответственность. Это наша работа. Это наша работа, Глория. И ты хорошо исполняешь эту работу. Слава Богу. Вы с Кеннетом хорошо исполняете? Это называется работой, потому что не приходит естественно. Да. Вы поворачиваетесь в другую сторону. Если вы следуете за Богом и слушаете Его, вы смотрите на Его Слово, вы помещаете Его в свои уши, в свое сердце и решаете исполнять то, что оно говорит, тогда оно сработает. Это сработает. Это сработает. Он меняет и вас. И Он изменяет вас? Да, аминь. От одного уровня славы к другому? Да чтобы больше Бога проявлялось в вашем храме. Верно. Мы возрастаем, То, чего мы продолжаем Нет. расти. Написано, мир ищет увидеть Бога в людях. Это их, Это их величайшая нужда. Да. Им нужно увидеть славную церковь. Им нужно увидеть церковь, которая проявляет Бога. Да. Верно. Благословен Господь. Слава Богу. Аллилуйя. А теперь первое послание к Коринфянам 6. И мы... Нет, мы перейдем ко второму посланию Коринфянам 6. Хорошо. Когда вы знаете, где искать, легче запомнить. Первое послание к Коринфянам 3. Первое послание к Коринфянам 6. Второе послание к Коринфянам 6. Итак, он опять говорит об этом. И говорит в четвертом стихе. «Не преклоняйтесь». Или это 14 стих? 14 стих. «Не преклоняйтесь под чужое ермо с неверными, ибо какое общение праведности с беззаконием?» Слово «общение» означает работать вместе как партнеры, соучастники. Какое общение праведности с беззаконием? Что общего у света со тьмою? Какое согласие между помазанным, Христом и Велиаром? Или какое соучастие верного с неверным? Какая совместность храма Божьего с идолами? Благословим Господь. Что у нас общего с идолами? Да, абсолютно ничего. Ничего. ничего. Какая Верно. совместность храма Божьего с идолами? Ибо вы храм Бога Живого. Как сказал Бог, вселюсь в них и буду ходить в них, и буду их Богом, да и они аминь. будут моим народом». Аминь. Итак, он называет верующих праведностью, он называет их светом, он называет их Христом, помазанным, он называет их храмом Божьим, и он говорит, что у них нет никакого согласия с идолами. И он говорит, «Вы храм Бога живого, как сказал Бог, вселюсь в них». Помните, Бог сказал Моисею, Скажи людям, что я хочу обитать среди да. них. Но ему нужно было построить скинию, потому что они не были готовы. За них еще не была да. пролита кровь Иисуса. Им нужно было построить скинию. И эта слава, Шхина, была над той скинией. Но теперь кровь Иисуса была пролита. И Бог так сильно любит Спасибо вас. Тебе, Он пришел, чтобы жить внутри вас. Слава Богу. И изменять вас от славы в славу. Слава Богу. Вселюсь в них, «И буду ходить в них, и буду их Богом, и они будут моим народом». Дочь Джона Лейка была моей подругой. Джон Лейк был в Африке, когда началась эпидемия бубонной чумы. Люди боялись хоронить мертвых, потому что они боялись заразиться. Джон Лейк служил там в то время. Он и другой темнокожий пастор, который работал вместе с ним. И они каждый день хоронили мертвых, Однажды они похоронили 30 человек в братской могиле. Он сказал ей, что они заходили в дом, и лежал мертвый ребенок возле своего братика или сестрички, который был болен. Они брали этого ребенка, хоронили, и на следующий день заходили Дорогой в дом, Иисус. и уже следующий ребенок был мертвым. Пришел британский корабль с врачами, и они сказали, «У нас есть вакцина от этого». Джон Лейк ответил, «Она мне не нужна». Они спросили, «Что?» Он сказал, эти люди умирают с кровавой пены на устах, возьмите эту пену и исследуйте ее под микроскопом." Они так и сделали. И они увидели, как эти микробы были живыми и здоровыми. Он сказал, возьмите пену с их уст, и исследуйте ее под микроскопом. Они это сделали и увидели живых микробов. тогда он сказал, возьмите ту же кровавую пену, поместите на мою руку и исследуйте под микроскопом. Они так и сделали. И все микробы умерли. Они спросили, что это? Тот, кто больше. А это, господа, Дух Жизни во Христе Иисусе, который освободил меня от закона греха и смерти. Хвала Богу. Это закон Духа Жизни. Закон во Христе Иисусе. Закон. Который освободил меня от закона греха и да, смерти. аминь. В служении Джона Лейка происходило да. много чудес, о которых ты хорошо знаешь, потому что вы издали да. его книгу. Его дочь сказала мне, что каждое утро ее отец поднимался, одевался, приводил себя в порядок, Смотрел в зеркало и говорил, «Видишь эту одежду? Видишь человека в этой одежде?» Бог живет в этом человеке. В этой одежде его тело. Везде, куда идет эта одежда, идет Бог. Он знал, что везде, куда он шел... Он напоминал да, себя о день. том, что во мне живет больше. Именно так. Везде, куда я иду сегодня... Он так думал о себе. «Тот, кто больше, живет во мне». Именно. Мы должны помнить об этом, если рождены свыше и наполнены Духом Святым, о том, что в нас живет Больший. Что это означает? Больше означает, что с чем бы вы ни встретились, Он больше. Да. Слава Богу. Он больше? Он вы больше. храм, в котором Он живет? Да. Но это не просто храм, где-то там на горе. Он сказал, «Я вселюсь в них и буду ходить Верно. в них. И буду их Богом. Да, именно». И они будут Моим народом. На основании этого стиха Джон Лейк говорил, Везде, куда идет эта одежда, идет Бог. Вот почему Он мог ходить среди заболевших бубонной чумой и не умереть. Не знаете ли, что тела ваши — суть храма живущего в вас, Святого Духа, которого имеете вы от Бога, и вы не свои, ибо вы куплены дорогою ценою? Посему прославляйте Бога и в телах ваших. Верно. Сегодня это наша обязанность — прославлять Бога в нашем теле. Потому что это правда, это все было сделано. Мы родились свыше, вы мы исполнились Духа Святого. Брат Хейген говорил, что нужно помнить, что во мне живет Бог. Да, я помню это, он так говорил. Помнить о том, что внутри меня живет Бог. Вы должны помнить о том факте, что я храм Божий. Почему вы не делаете определенные вещи? Во мне Дух Святой. Да. Я не хочу взять Духа Святого и посадить его перед экраном, где демонстрируется порнография. Да. Он внутри вас. Он не оставит вас, но Библия говорит, что в таких случаях он огорчается. Да, верно. Он огорчен вашими поступками, если вы не ходите в любви. Что означает «огорчен»? Это значит, что он опускается. Он не проявляется в величайшей и высочайшей мере. Это хорошее описание. Да. Он с вами, и он желает вас, и он любит вас, и он желает, чтобы вы проявляли его. Он желает, что когда вы возлагали руки да, на больных, те верно. исцелялись. силу, Его сила. Он желает, чтобы вы проявляли эту силу. Его сила названа славой. Слава Божья была в скине Ветхого Завета, в храме Ветхого Завета, и слава Божья сегодня в славной церкви. Верно. Поэтому, когда вы родились свыше, Он стал Христом в вас, надеждой славы. Что означает «надежда» или «упование»? Это означает, что у меня пока вот что почему этого верующие нет. верующие возложат руки на больных. Конечно. И те будут здоровы. Абсолютно верно. Вы не можете это сделать да. своей силой. Это абсолютно не касается вашей личности. Но это из-за того, что вы храм Божий. Верно. И когда вы читаете Слово Божье и смотрите в Славу Божью, присутствие Божье есть во всем Писании, и тогда Дух Святой работает с вами. Слава Богу. Итак, Дух Святой, в послании к 2.19 говорится,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 Слава Богу. Он живет в каждом из нас индивидуально. Но также Он во всем храме. Да. Он живет во всем храме, в теле Христа. Дух Святой живет в вас, чтобы проявлять себя в вашей церкви. Когда вы встречаетесь вместе, когда вы сходитесь вместе, не забывайте о своей церкви. Да. И должна быть глория, это и будет в славной церкви, что когда кто-то заходит в церковь, и у него нет руки, она вырастет. Если нет ноги, она Я с нетерпением жду этого. О да, я принимаю это. Аллилуйя. И слава, сама слава Божья на вашем лице. Люди будут идти за вами в церковь, потому что мы должны быть сильны. Слава Богу. Славной церковью. И так оно и будет. Так оно и будет, так написано. Слава Богу. Аминь. Мы с сейчас вернемся. Здравствуйте. Добро пожаловать на передачу «Победоносный голос верующего». Вы вовремя включили эту передачу, чтобы узнать больше о славной церкви. Именно такой является церковь, слава Богу. И мы в этой церкви, мы это церковь. Я помню, как об этом говорил Брэд Хейген. И вы слышите очень многое в церкви, очень многое. Он сказал: Бог не придет за слабой, Едва волочащей существование церковью, которая прячется где-то в темноте. Эта церковь да. будет славной. Я верю в Когда за ней придет Иисус. Аминь. Это записано в Слове Божьем. Да. Вы должны следовать Слову Божьему. И Слово Божье, особенно в Послании к Ефесянам, говорит о славе и о славной церкви. И наше ключевое местописание Послание к Ефесянам 5.25. «Мужья, любите своих жен». Мне нравится Но вы получаете картину отношения мужа и жены. Да, аминь. И муж... Интересно, что именно это он сказал первым, не так ли? Да. «Любите своих жен». Почему так? Это важно. Потому что это так важно. И потому что муж и жена вместе все время. И у них должна быть да. любовь, терпение и доброта. Верно. Ты знаешь это, не так ли? Я знаю. Вы практикуете Я это. Я замужем. Я замужем уже больше 55 лет. вы практикуете лет? это. Видишь ли, Глория, каждый брак должен являть Христа в церкви. Каждый брак. Да. Потому что это взаимоотношения между Христом и церковью. Он муж, а мы невеста. Он глава, а мы – тело. Именно так Он здесь говорит. Верно. Я поняла Послание это. Послание к Ефесянам 5.25. «Мужья, любите своих жен». И посмотрите, как Он использует эту аналогию. «Мужья, любите своих жен, как и Христос излюбил да. церковь и предал себя за нее, чтобы осветить ее, очистив баню и водную посредством слова, чтобы представить ее себе славную церковью, не имеющей пятна» и порока, или чего-либо подобного, Богу. но дабы она была свята и непорочна, Аминь. отделена для него. Верно. Так должны мужья любить своих жен, как свои тела. Любящий жену свою, любит самого себя, ибо никто никогда не имел ненависти к плоти своей, но питает и греет ее, как и Господь Церковь, потому что мы члены его тела, от плоти его и от костей его. Посему оставит человек отца своего и мать, и прилепится к жене своей. И будут двое, одна плоть. Это я. сия велика. Тайна сия велика. Да. Я говорю по отношению к Христу и к церкви. В них один дух. Это то, что Он говорит о Христе и Церкви. Это великая тайна. Христос и церковь. Да, аминь. Я работал для брата Хейгина 10 лет, и 8 из этих 10 лет. Господь Слава учил Богу. меня о славной церкви. И когда Он сказал мне проповедовать и быть в полное время, я с самого начала знала, что так и будет. И Он дал мне следующее. Он разбудил меня однажды в 4.30 утра и сказал, Слава Богу, «Церковь приближается к своему самому славному часу». Она исполняет свое служение так же, как Амин. первое тело исполнило свое служение. Но это должно быть проповедно так, как будто это будет успешным, а не потерпит поражение. Если ты пойдешь и будешь проповедовать это, это хороший послание... хороший пункт. Да, это хороший пункт. Если ты пойдешь и будешь проповедовать это послание, это поспособствует тому, что да? я смогу изменить церковь от славы в славу. Слава Богу. Послание к официанам говорит о славе Божьей в церкви. Такое послание было дано мне. Это послание, которое я получила о славе Божьей. Послание к официанам говорится о славе. И в послании к официанам во второй главе говорится, «И нас, мертвых по преступлениям, оживотворился Христом и посадил на небесах во Христе Иисусе для того, чтобы дабы явить в грядущие века преизобильное богатство благодати своей в благости к нам слава Богу во Христе Иисусе Итак, грядут века будущее измеримо в веках в веках, веках и веках да, да и во всех веках, которые придут он не декадах, Нет, в веках. а в веках. И во всех веках, которые придут, он будет показывать церковь как трофеи своей благодати, дабы явить в грядущих веках, явить в грядущих веках преизобильное богатство благодати своей в благости к нам во Христе Иисусе. Мы живем в такой век, когда проповедуется Евангелие благодати, но дверь скоро закроется. Этот век подойдет к концу, и придет другой век но мы будем теми, кто на протяжении веков будут жить как люди, которые спаслись во время века благодати. Хвала Богу за это. В конце третьей главы говорится, «Тому слава в Церкви во Христе Иисусе во все роды, от века до века». Аминь. От века до века. Поэтому во всех веках будет такая сущность под названием Церковь, тело, экклесия, и ее работа – воздавать Христу славу и мы будем воздавать Ему славу. И Он будет принимать славу. Каждый раз, когда они смотрят на нас, Он будет принимать славу. Бог ведет гораздо дальше вознесения церкви, гораздо дальше тысячелетнего царства. Будущее измеряется в веках. Это Фактически я записала воскресенье. 3 декабря 2006 года. Я молилась в своем доме. И вы можете молиться на их языках. А потом получите истолкование на своем языке. Не так ли? Я молилась иными языками, и на моем языке пришло толкование. Груды, груды, груды. Мы с мужем жили в штате Луизиана три года, и он работал на стройке компании «Киллок». И там была песчаная почва, и им приходилось помещать сваи глубоко в землю. Глубоко, глубоко, глубоко. И я подумала, я что, молюсь об этом? И затем внезапно ее слышала слово «Вест». У меня в доме была Библия, Библия да. Веста которые я редко читала. Но я пошла и взяла эти местописания из посланий к эфесянам, которые мы только что прочитали, о вечности, о нашей работе в вечности, воздавать ему славу. Прочитала в переводе протяжении Веста. всех веков. И через 10 минут, после того, как я помолилась о этих грудах, я посмотрела на перевод Веста. И я прочитаю его вам. И вас, мертвых по преступлениям и грехам вашим, он сделал живыми. Это в послании к Ефесянам 2.1.10, в переводе Веста. «По своей великой любви, которой Он возлюбил нас, нас, мертвых по своим преступлениям, Он оживил вместе со Христом и посадил с Ним на небесах во Христе Иисусе, для того, чтобы...» И вот оно. «Он мог проявлять для Своей славы в грядущих веках, которые будут нагромождаться один на другой, Слава Богу. в постоянном нагромождении огромное богатство Своей благодати» в доброте к нам, во Христе Иисусе. Итак, послание, которое Бог пытался донести до меня, состояло в том, что грядет много веков. Это интересно. Они будут нагромождаться один на другой Слава Богу. в постоянной последовательности, чтобы он мог показать века в постоянной последовательности. Чтобы он мог показать для своей собственной славы, он будет получать славу в веках, которая будет нагромождаться один на другой в постоянной последовательности. Неизмеримое богатство его благодати к доброте к нам во Христе Иисусе. Поэтому на протяжении веков, век за веком, век за веком, век за веком... Слава Богу! Он будет показывать церковь, тело Христа. Это будет субстанция. На протяжении веков она будет известна как тело Христа. Они жили в век благодати. Да. Человек потерял славу, а Бог исправил это. Благословен Господь. И хвала Господу, вот пророчество, которое мы будем сейчас изучать. Я могу дать тебе пророчество Кеннета. Да. Оно у меня есть. Хорошо, у тебя есть? Нет, у тебя нет. Здесь сказано пророчество Кеннета Копланда. Это означает, что мы будем читать его здесь. Да, оно у тебя есть. Мы будем читать желтую часть, потому что она длинная. Но хвала Господу. Это пророчество он высвободил на одной из конференций. Я никогда не забуду это пророчество. Оно просто прилепилось ко мне. И я буду читать те части Хорошо. его, которые выделены желтым. И Господь говорит о том, что Он поднимает могучую армию последнего времени, которая войдет в это. И Он говорит, у меня будет славная церковь. И врата, и власть ада не преодолеют ее. Верно. Он говорит о славе в церкви. И дальше Он переходит к следующему. Это дни величайших откровений. Это будет на следующей странице, Глория, где выделено желтым. Это дни величайших откровений в будущем, в далеких веках, о которых вы ничего не знаете. Я дам вам небольшое понимание того, на что это будет похоже. Никогда опять, никогда в другом веке, никогда в будущем опять не будет подобных вам. Он говорит о славной церкви. Вы будете ходить по улицам городов, планеты, звезд. Я создал Вселенную для вас. И вы будете путешествовать со мной. Подумайте Слава Богу. об этом. Подумайте об этом. Мы можем останавливаться на каждом предложении, и. И все те, кто родился в будущем и в грядущих годах, как естественные мужчины и естественные женщины, будут населять звезды. Видите? Это естественные люди. Это будут народы, овцы, которые войдут в тысячелетнее царство. Это иудеи, которые будут править из Иерусалима. Но он говорит, что эти люди, и Библия говорит, что у них будут дети, и они будут населять. И однажды океанам придется исчезнуть, потому что будет очень много людей на земле. И он говорит... И те, кто родился в будущем и во всех грядущих веках, как естественные мужчины естественные женщины, они будут говорить да. друг другу, «Вот идут цари, Славная вот особенные, церковь. вот один из этих особенных, вот идут те, кто по образу Господа. О, если бы мы жили в тот век». Они такие особенные. У них есть лучшее из всего. И отец хранит их в своем лоне. Мы благословлены, и у нас все хорошее. Мы это благодаря им. Они ходили в сфере славы. Они ходили в сфере света. У нас радость. А у них восхищение. У них восхищение. Слава Богу. Какое замечательное пророчество. Какое замечательное слово, Глория. Я никогда его не забуду. Благословен Господь. Я поместила это возле этого стиха. Никогда, никогда не будет подобных вам. Вы воевали и стояли вместе со мной. Вы прошли со мной все, как те, кто трудился со мной. Вы стояли и верили, когда не могли видеть. Да. Помните, как Иисус сказал Фоме? Ты, Фома, увидел и уверовал, но блаженны не видевшие, но уверовавшие. Да. Это, Это называется верой. Я начну в начале этого параграфа. Никогда, никогда не будет подобных вам. Вы воевали и стояли вместе со мной. Вы прошли со мной все, как те, кто работал со мной. Вы стояли и верили, когда не могли видеть. Вы стояли и верили, когда все силы зла были против вас. Вы стояли в возрасте 40, 50, 60 лет против врага, которому тысячи лет. И вы встретили его с верой. И вы встретили его все да, верно. И вы встретили его, не отступая, и вы встретили его, не обращаясь назад. Я никогда не забуду этого, говорит Господь, на протяжении всей вечности. Вы стояли против самой злой системы, которая когда-либо существовала в истории. И в то время, как другие падали, вы стояли. Я никогда не забуду этого во всей вечности. И начальным взносом моей вечной памяти, начальным взносом моей благодарности, начальным взносом того, что я собираюсь делать на протяжении веков, и которое я хочу проявить, будет проявлено для вас в виде самого сильного пробуждения и исцеления, которое когда-либо было на этой земле. Господь, мы верим об этом. Это славная церковь Глория. Да. И я буду использовать ваши руки. И я буду использовать ваши уста. И я буду использовать ваши ноги. И я буду использовать ваши деньги. И я буду использовать ваши семьи. У многих из вас дети на улице, и вы не знаете, где они, но я соберу их, и я приведу их в Царство Божье. Слава Богу! И Я крещу их Духом Святым. И буду использовать их в величайшем излиянии и в истории человечества. Я создал кузнеца, который раздувает угли. Я создал того, кто уничтожает. Я да. могу с ним справиться. Я справился с ним раньше, и я справлюсь с ним опять. И я обращаюсь к нему в вашем присутствии. Многие из вас услышат это физическими ушами и увидят это своими глазами, как я буду действовать и говорить дьяволу в вашем присутствии. Склони, Склони свои колени. колени. Аллилуйя. Аминь. Замечательное слово. Замечательное слово, Глория. А теперь мы перейдем к четвертой странице. Вы рождены от меня. Это выделено желтым на странице. Я не пронумеровала страницы, но это вот здесь. Вы рождены от меня. Опять послание к фесянам. Послушайте еще раз. Вы кости от моих кости. Вы плоть от моей плоти. Вы дух от моего духа. Вы ум от моего ума. И я был сделан для вас мудростью, всемогущим Богом Отцом. И когда я говорю вам это сегодня, я говорю это вам духовно мудрым, «Будьте мудрее. Берите Слово Божье. Будьте мудрее. Берите его безмерно. Углубляйтесь в Мое Слово. Те из вас, кто всегда прилеплялся к Моему Слову, прилепляйтесь к Нему больше». Прилепляйтесь больше. «Уделяйте особое внимание вашей молитвенной жизни. Вы мне нужны больше, чем когда-либо раньше». Какое слово, не да, так ли? Да, Я рада, что ты напомнила мне о нем. Да, я рада, что сделала это. И мы переходим сюда. И вы будете знать мою благодать, мою силу, мои дела, мое имя, моего сына, мой дух, мои пути, мои дороги, мою землю и мои небеса. И вы будете знать меня как воскресенье. Слава Богу потому что все это будет показывать вам, как выглядит Великое Воскресение. И я явлю вам силу Воскресения. И молитва, которая апостол молился за себя, начнет осуществляться в эти дни, в этот час и в этом веке. И вы будете теми, кто будет ходить в силе моего Воскресения. Вы будете знать силу Воскресения. Вы Слава будете Богу. поколением, которое увидит мою силу Воскресения. Вы увидите, как будут появляться новые части человеческого тела прямо Иисуса. перед вашими глазами. Даже когда вы не возлагали руки и не молились да, Господь, за тех людей, мы принимаем вы немного отстаете от этого. Я планировал, что у вас уже это будет, но вы не позволяли мне. Но я сделаю это, когда мои люди поднимутся и начнут проповедовать благую весть, Евангелие, исцелять больных и воскрешать мертвых. И я пойду с вами. Я буду работать с вами, подтверждая ваши слова и ваши действия чудесами и знамениями. Слава Богу! Замечательное слово, Билли. Замечательное слово. Ты лучше принеси его домой. Я так и сделаю. И дай Кенту прочитать его еще раз. Я рада, что оно у меня опять есть. Он сказал... Он говорил о чудесах и знамениях. Да, и о А теперь давайте откроем послание к Ефесянам, которое является посланием о славной церкви. И проведем в нем какое-то время. И первое, и второе послание к эфесянам. Хорошо, послание к галатам и эфесянам. Послание к в первой главе, в третьем и четвертом стихах говорится. Он избрал нас в нем, прежде создания мира, чтобы мы были святы да. и непорочны перед ним. Итак, мы та группа, которую он избрал быть славной церковью перед Богом Отцом на протяжении вечности. Он сказал нам молиться этой молитвой в 17 стихе. Я молюсь ей каждый день чтобы Бог Господа нашего Иисуса Христа, Отец Славы, кем Его здесь названо? Отцом Славы. Итак, это имеет отношение к славе. Дал нам Духа премудрости и откровения к познанию Его и просветил очень сердце вашего. Итак, это молитва. Я молюсь ею за себя каждый день. Это молитва о том, чтобы Бог дал Дух мудрости и откровения чтобы через откровение да. ко мне могло что-то прийти. И он молится о трех вещах, и каждая из них имеет отношение к славе. Слава Нумер Богу. Номер один. Дабы вы познали, в чем состоит надежда и призвание его. Что такое надежда и его призвание? Христос вас, надежда и упование славы. Есть местописание, и мы, возможно, прочитаем их завтра. Сегодня уже нет времени, в которых говорится, что вы были призваны к славе. Церковь была призвана к славе. Все мы имеем отношение к славе. Номер два. И какое богатство славного наследия его для святых. Он желает, чтобы вы понимали это, что является славой в святых. Он унаследовал святых, Слава мы Богу. унаследовали его, он унаследовал нас. И для него в нас находится вложение славы. Номер три. Что он хочет, чтобы мы понимали? Он хочет, чтобы мы... Понимали, как безмерное величие могущество Его в нас. Это динамис. В нас, верующих по действию державной силы Его, которую Он воздействовал во Христе, воскресив Его из мертвых. Что это? Это сила воскресения. И Библия говорит нам в послании к римлянам 6.4 или 4.6. Богу. Я уже не помню, где это. Что Христос воскрес славой Отца. Что говорится в этом слове от Бога, которое пришло через брата Коупленда, пророка брата Коупленда? Говорится, что у нас будет да, понимание они... силы воскресения. И что эта сила воскресения будет воскрешать мертвых. Она будет помещать руки туда, где было, и ноги. Потрясающе. Итак, через эту молитву... Благословен Господь. Он будет давать нам дух мудрости и откровения о силе воскресения. Слава Богу. Который Он воздействовал во Христе. Я верю этому. Когда воскресил Его из мертвых. И Бог посадил Его по правую руку, когда воскресил Его из мертвых. Он посадил его по правую руку, превыше всяких начальств, властей, силы, господств и всякого имени, и поставил его главой церкви, славной церкви, которая является его телом. Замечательное местописание. И говорится, что когда он воскресил его, он воскресил и нас. и так мы посажены вместе с ним. Слава Богу. И это славная церковь. Удивительно. Вот в чем сущность этой книги. Это потрясающе. И это воля Божья, и мы к этому Аллилуйя. идем. Аллилуйя. Слава Господу. Вы в восторге, не так ли? Да, конечно. Я тоже. Били в восторге, я в восторге. Мы должны питаться этим местом Писания. Просто питаться им? Да. Питаться записанным в послании к официанам? Да. Мы будем это делать. Благодарим тебя, Иисус. Мы с Билли вернемся через минуту. Здравствуйте. Добро пожаловать на передачу «Победоносный голос верующего». Мы с Билли Брим сегодня опять будем изучать Библию. Верно. Мы хотим слышать Слово Божье. И этим мы сегодня займемся. Аллилуйя. Это то, что мы делаем, когда выключается камера. Да. Мы по-прежнему сидим здесь и изучаем Слово. Мы должны это делать. Мы думаем об этом. Да. Мой дедушка называл это изучением, размышлением. Он говорил, я буду изучать это. Изучать это. Это означало, что он собирался... Думать об этом. Он собирался думать об этом. Он собирался изучать Аллилуйя. это. Аллилуйя. Поэтому, попрощавшись с вами, мы продолжаем изучать Слово. Мы изучаем его. И фактически я изменила то, о чем хотела поговорить сегодня. Потому что я начала размышлять над тем, что сказали мы о славе. Слава Божья, Глория, это присутствие Божье. И оно опасно, если вы не... Разрушительно для зла. Оно разрушительно для зла. И это то, что произошло, когда человек протянул руку, когда Давид неправильно перевозил ковчик завета домой. Да. Его поставили на повозку, так сказать, по-современному. Да, с этим нельзя шутить. О, у меня есть способ получше. Мы современные люди. Но Бог не говорил им так поступать. Он сказал, что определенная семья должна это делать. а винодава. И ковчег нужно было нести на шестах. Но нет, они поставили его на повозку. Бол споткнулся, и Узи протянул руку, коснулся к нему и умер. Бог что, злой? Он наказал Узи и убил его? Нет. Сила. Это присутствие Божье. И когда в Библии говорится, что наш Бог — это огонь пожирающий, что он пожирает? Грех. Грех плохой, друзья. Нехорошо думать, сколько вы можете грешить, и вам это будет сходить с рук. Вы должны избегать греха за любую цену, потому что это будет вам чего-то стоить. О, да, это опасно. Это разрушит вашу жизнь. Да, продолжать грешить — это преступление против Бога, и против Слова Божьего, и против пути Божьего. Что происходит, когда проявляется великая слава и присутствие Божье? Вот почему им нужно было быть внимательными. Бог ходил с Адамом каждый день, но после грехопадения ему пришлось отделить себя. Он вернулся и принес с собой славу, и израильтянам нужно было иметь скинию, им нужно было иметь двор скинии, и в Скине должно было быть Все должно было быть правильно. и над седалищем милосердия почивала слава Божья. Вы не можете просто бежать туда, вы будете мертвы. Да. Туда раз в год заходил только первосвященник, и к ноге его привязывали веревку. Кто-то сказал мне, об этом не сказано в Библии, об этом говорится в истории. Кто-то сказал, я не знаю, был ли это брат Хейген или кто-то еще, что первосвященник входил раз в год с большими, большими предосторожностями. предосторожностями. Если я объясню вам все большие предосторожности, вы будете удивлены. Кто-то может это неправильно понять. На краю его ризы был колокольчик и гранат. Колокольчик и гранат. Колокольчик и гранат. И вокруг него обвязывали веревку, потому что он входил туда. И они не слышали звуков колокольчиков. Они не осмеливались войти за завесу. И если они не слышали звуков колокольчиков какое-то время... Они, наверное, думали... Что им нужно вытягивать его оттуда, потому что он не выполнил все требования. Верно. Но для нас предостережением и защита любовь Иисуса Христа. Аминь. В одни ранней церкви у них была великая сила. У них были большие проявления Божьего присутствия. Да, на самом деле. Если на вас просто падала тень Петра, вы исцелялись. Люди приносили людей быть ближе к Петру. Конечно, дело не в тени. Просто слава действовала на расстоянии. Да. И это будет происходить, когда у вас будут большие пробуждения и исцеления, да, и большие чудеса Божьи. Слава будет подниматься в церкви с одного уровня на другой. Слава измерима. Хвала Господу. Аминь. И вы должны знать. Помните Ананию и Сапфиру? Петр сказал им, «Я когда-то читал это местописание». Петр сказал им, и вы помните, что люди приносили деньги, продавали свою собственность и полагали к ногам апостолов. Но вот приходит Анани. Он сказал, что продал свою землю, допустим, за тысячу долларов. И вот тысяча долларов. Но на самом деле он продал ее за это две тысячи. Не подходящее место, чтобы лгать. Не то место, чтобы лгать. И Петр сказал, это было твоим, когда ты продал да. землю. Ты не обязан был ее продавать. Это было твоим после продажи. Ты мог прийти сюда и сказать Петру, «Я отдаю тебе тысячу, а другую тысячу кладу в банк». И тогда бы ты не умер. Но они солгали. Солгали Духу Святому. Глория, однажды я думала об этом. Мне кажется, об этом написали в одной из газет. Провели исследование, сколько американцы регулярно лгут. Процент был огромным. Я пропустила Огромное это. количество американцев лгут каждый день. И они знают, что они лгут. Ты помнишь, какой процент? Я не помню, но очень высокий. И я подумал, это, это что-то? Ложь ползла в церковь. И одна из причин, по которой у нас нет высокого уровня славы Божьей, присутствие Божье в наших церквях, в том, что слава Божья приносит суд. Верно. И это коснулось бы многих людей. Иногда это приносит смерть. Приносит смерть. Но этот уровень повысится. Время коротко. Поэтому сила Божья поднимается. Я буду поступать правильно. У церкви есть один закон. И этот закон записан в Евангелие Таанна 13. Любите друг друга, как и я полюбил вас. Да, верно. Итак, наш закон — это закон любви. Бог оснащает вас ходить в любви. После того, как вы родились свыше, в Послании к римлянам 5.5 написано «Любовь Божья Излилась в наши сердца духом святым, данным нам. Да. Когда вы родились свыше, Дух Святой, который являлся духом славы, излил любовь Божью ваш дух. Слава Богу. Аллилуйя. Поэтому вам необходимо позволить своему духу управлять вами. Верно. И в нем есть любовь. Поэтому сейчас я учу вас тому, как ходить в любви. Хорошо. Бог любит нас, и нам нужно знать. У брата Коупленда есть отличное учение о любви Божьей и познании Божьей любви для вас. Слава Богу. Многие люди не знают, что Бог да. любит их. Но любите друг друга, как и я полюбил вас. Поэтому, когда я работала у Кеннета Хейгена, мой муж и я, мы с Кентом были знакомы еще со школы. Его избрали самым красивым учеником. И он действительно таким был. Не знаю, известно ли вам, но у меня очень красивые дети. Да, верно. Именно по этой причине. Он был высоким, темноволосым и красивым. Он был американским индейцем. Мне нравится такое. Моей маме нравились светловолосые. А мне нравится, как выглядят американские индейцы. И вот Кент с его темными волосами и темными глазами. Я его полюбила. Ты подала от него в обморок. Не только это. Он был футбольным героем, да. понимаешь? Мы поженились и поженились молодыми. Ты не скажешь нам, сколько тебе было лет? Сколько мне было лет? Я вышла замуж за несколько дней до своего 18-летия. Это еще не самый ранний брак. Кен женился на мне за несколько дней до своего 20-летия. И вот мы поженились. У нас было разное происхождение. Наши семьи принадлежали к среднему классу американских семей. Хорошие семьи. Его родители также любили друг друга. Но моя семья... Мы выросли в церкви, а Кент нет. Его бабушка и дедушка... Это отдельная история, но его отец и мать... Его отец родился свыше, когда Кенту было 16 лет. А я выросла в обычной церкви. Мои родители привозили меня в церковь каждый раз, когда там были открыты двери. В среду вечером, в воскресенье утром, в воскресенье вечером, на весенней конференции, на осенней конференции. Мы посещали церковные лагеря, я был человеком из церкви, и это было хорошо. Я выросла в баптистской церкви, и говорю вам, они научили меня Слову Божьему. Я многое узнала из Библии, мне это нравилось, я любила церковь. Мне даже нравился тренинг Юнион. Если кто-то из вас баптист, и Я вы слышала теорию. об этом. Мне даже это нравилось. 6.30 вечером, в воскресенье, мне все это нравилось. Я вышла замуж за Кента, и он был хорошим человеком. У него была хорошая семья, и он любил меня всем своим сердцем. Но он ходил в церковь, когда мог. Если он пропускал собрание, он не чувствовал себя виноватым. А мы чувствовали себя виноватыми. Мы ходили в церковь все время. Он ходил со мной. У нас родились дети и так далее. И десятина. Это было что-то большее. Нам нужно было давать десятину. Мой папа был казначеем в церкви. В каждой церкви, которую мы посещали. И в баптистской церкви у нас были маленькие конверты. И еще в детстве папа говорил мне записывать, сколько люди жертвуют. Поэтому даяние всегда было особенным в моей жизни. И десятина? Я всегда отдавал десятину. Не отдавать десятину, это же... Кент, нам нужно отдавать 10%. Что? 10% от моих тяжело заработанных денег? Ты знаешь, сколько это будет, Билли? У нас родились дети, четверо детей. У нас было четверо детей, и старшему было пять с половиной. И не спрашивали у нас... Боже мой. Да. Они однажды спросили у Кента, «А ты католик?» Он ответил, «Нет, мы ревностные баптисты». Это все объясняет. Да, это все объясняет. И мы постоянно жили в любви. Хотя иногда были разные ситуации. Я начала работать для Кеннета Хейгена. И я отвечала за то, чтобы формировать из его учения книги. Это я. Я редактор. И я посещала семинары. Ты помнишь, сколько он проводил в это время семинаров? Да, мы посетили большинство У из У него них. были семинары о том, как ходить в любви. И я посещаю их. И я все записываю, понимаешь? Из того, что он учил, я формировала статьи и главы. И он говорил о том, как ходить в любви. И он объявил о том, что будет семинар хождения в любви. И у я меня подумала, у меня это неплохо получается, у меня это есть. Мне просто нужно принести это другим людям. Да. Итак, он говорил о любви, о том, что это закон, и что вера действует любовью. И он сказал, и вот как нужно ходить в любви. Во-первых, вы должны быть рождены свыше, потому что мы говорим о Божьем виде любви. Естественные люди не могут ходить в такой любви. Она в них просто отсутствует. У них есть естественная человеческая любовь. И мы о ней сейчас не говорим. Естественная человеческая любовь эгоистична. Естественная человеческая любовь будет говорить. Мне самое лучшее. Не важно, о чем идет речь. Поэтому мы говорим о Божьем виде любви. И затем Он учит нас о духе, душе и теле. Что вы дух. Что у вас есть внутренний человек. Первое послание к фессалоникийцам, 5.23. У вас есть душа, разум воли, эмоции, и вы живете в теле. И Он сказал, для того, чтобы ходить в Божьей любви, Иисус сказал, что в первую очередь вы должны родиться свыше. И если вы рождены свыше, тогда вот что о вас говорится. Любовь Божья излилась в ваши сердца, в ваш дух, Духом Святым. Не в вашу голову, а ваше сердце. В вашего внутреннего человека, в ваш дух. Это произошло в новом рождении. Любовь уже в нас. Любовь Божья внутри вас, если вы рождены свыше. Любовь Божья внутри вас, чтобы исполнять закон, который говорит, любите каждого так, сделала. как он любил нас. Хвала Господу, я знаю это, я знаю, что я рождена свыше. Это я уже сделала. Я давно родилась свыше, еще в возрасте 8 или семи лет. И вот любовь Божья во мне, хвала Господу. И он говорит, для того, чтобы ходить в любви, вам нужно понимать, что есть любовь, чтобы знать, ходите вы в ней или нет. И Бог сказал нам в Библии, как ведет себя любовь. И Он сказал, «Самое лучшее место, которое вы можете прочитать, это первое послание к Римлянам, 13 глава, в расширенном переводе Библии». Итак, шаг номер один – нужно родиться свыше. Шаг номер два – знать, записанное в послании к Римлянам 5.5, что любовь Божья излилась в ваше сердце. Шаг номер И три – купить расширенный перевод Библии или взять его на время своих друзей. Да, я купила да. Библию в традиционном переводе с широкими полями. Uh -huh. И я записала там, что сказано в расширенном переводе о любви. И начинается так. Любовь вынослива, терпелива и добра. И брат Хейген продолжает учить. Он говорит, любовь вынослива. Многие люди выносливы, но они нетерпеливы и недобры. Он сказал, любовь вынослива. И не может говорить так. Вы не представляете, как долго я терплю этого несносного старикашку. Или да. никто никогда не делает ничего для мамы, кроме меня. Я единственная, кто заботится о маме. Понимаете? Да. Но, Божья любовь добра. Она добра. Любовь терпеливая и добра. И я подумала, хвала Господу, это я, я такая. Это у меня есть. Это у меня есть. Она никогда не завидует и не кипит от ревности. И, по правде говоря, Всю мою жизнь у меня не было никаких больших проблем с завистью или ревностью. Возможно, иногда немного тут, немного там, но это никогда не было чем-то значительным. А некоторые люди очень завистливы. Да. Однажды мы были на собрании, где проповедовал Марк Бразия, а его жена Жанет пела. И ко мне подошла одна женщина. Я учила любви, и она сказала, «Я хочу, чтобы вы помолились за меня. Мой муж не рожден свыше. Я хочу, чтобы он спасся». Но я не позволяла ему приехать на это собрание, потому что эта девушка... О, нет. ...каждый день поет, а она такая красивая. Это достойно сожаления. Да. да. Жалко, не так ли? Итак, Ты не завидует ревности. и не от ревности, Если вы завистливы, и вы ревнуете, вы не ходите в любви, потому что вы такие... Хорошо, я не была завистливой. Хвала Господу. Еще один пункт. Любовь не завидует и не кипит от ревности. Любовь не хвастлива и не тщеславна. Я себя такой не считала. Она не превозносится. Она не превозносится. Брат Хейгин говорил о каждой из этих характеристик, о чем у меня нет времени говорить на этой передаче. Я бы хотела послушать его. Это есть в этой книге. У него есть книга о любви, на тему любви. Хорошо. Любовь не эгоистичная, не надменная и не напыщенная гордостью. Если кто-то напыщен и надменен, самомнительный и напыщенный гордостью, вы не ходите в любви. Ну и с этим у меня было нормально. Любовь не... Пока у тебя все в порядке. Пока у меня все в порядке. Любовь не грубит и не ведет себя некультурно. Мои родители учили меня не вести себя грубо, не так ли? Любовь не ведет себя неприлично. Любовь не настаивает на своих собственных правилах или на своем пути. Даже в этом у меня неплохо получается. Знаете что? Пока что у меня все нормально так как она не ищет своего. И дальше Брат Хейген сказал, а теперь вы подходите к термометру, и это покажет вам, и вы сможете сказать, ходите вы в любви или нет. Она не обидчива. О, да. Не раздражается и не держит зла. Она не засчитывает причиненного ей зла. Не обращает внимания. На причиненное ей зло. И не обращает внимания на перенесенную несправедливость. Что? Как это может быть? Как это может быть? Моя любимая бабушка обидчивая. Я произошла из семьи обидчивых людей. Если кто-то нехорошо и плохо поступал с нами, мы обращали на это внимание? Да. Более того, мы хорошенько запоминали это. А здесь написано «не обращать внимания». Боже мой. Я подумала об этом. На этом я попалась. Это потопило твой корабль. Это потопило мой корабль. Знаете, когда мой муж делал что-то, да. я считала себя обязана исправлять это. Одна из вещей, которую он никогда не делал, он никогда не помнил день моего рождения. 6 декабря, как у Кеннета. Он никогда не помнил его. И я за 2-3 дня до этого уже выпускала пар. И я говорила, я не думаю, что он любит меня. У нас уже были дети. Я помню один случай, когда это произошло. Ему нужно было подниматься на третий этаж в нашу квартиру. Он приходил каждый день. У нас было двое детей в подгузниках. Он брал эти подгузники, нес их в прачечную, стирал их, приносил домой, и мы их складывали. Это звучит для меня замечательно. Это звучит как любовь. Он отдавал нам все деньги. И, насколько я помню, он никогда не проявлял ревность или что-то подобное. Но он не помнил моего дня рождения. Вот это да. я помню тут мой день рождения. Я проснулась утром, было 6 декабря. Я приготовила ему завтрак. Я ничего не сказала. Он пришел в обед. Он работал недалеко, поэтому мог приходить на обед домой. Я поставила ему еду на стол, а сама оставалась в спальне. Я опустила жалюзи и плакала. Боже мой. А он даже не зашел ко мне. Вечером он вернулся и не было ужина. Ничего не было поесть. Я проплакала целый день. У меня были опухшие глаза. Он спросил, что с тобой? Сегодня твой день рождения или что? Но если посмотреть на это так, кто был неправ? С точки зрения Библии, была не права я, а не он. Я не должна была обращать внимание да. на перенесенную несправедливость. Не быть обидчивой, раздражительной или озлобленной. Я бы могла вам приводить пример за примером. Но у нас нет времени... На этом ты попалась. Рассказывать обо мне и о Кенте. На этом я попалась. Итак, Брэд Хейген сказал, «Если что-то из перечисленного тревожит вас, то запишите это на небольшую карточку и поместите это там, где вы можете читать. И провозглашайте это, потому что вера приходит от слышания» а слышание от слова Божьего. Что касается меня, я записала это на небольших карточках. Любовь не обидчива, не раздражается и не держит зла. Она не засчитывает причиненного ей зла. Я поместила это внутри шкафчика, я положила это в своем кабинете, я положила это везде, где было удобно. И когда Кент приходил, и такое действительно происходило. Однажды вечером он пришел и спросил, «Что ты приготовила? Суп?» Он брал и наливал себе суп. Он говорил, «А что ты вообще в него положила, в этот суп?» Я открывала дверцу шкафчика. Я брала свою карточку. Любовь необидчива, не раздражается, не держит зла. Она не защитывает причиненного ей зла. И не обращает внимания на перенесенную да, это действительно несправедливость. Да, достает. О, это и это. Ты бы позвонила моей маме и узнала, как она готовит свой суп. Я иду, открывать дверцу шкафа. Любовь необидчива, не раздражается, терпеливо, выносливо, Не обращает внимания на перенесенную несправедливость. Однажды вечером он пришел. И в это время я учила в библейском колледже Билли Джо Доггерти, И я приготовила чили. Даже Кент знал, что я готовил то блюдо вкуснее, чем его мама. Он пришел домой, и для него был готов чили. И я сделала вкусный кукурузный хлеб. Знаешь, как его готовят в металлическом противне? А он приходит. А, чили, замечательно. Сегодня холодный вечер. А где крекеры? Я ответила. Дорогой, у нас нет крекеров. Я сделал кукурузный хлеб, горячий кукурузный хлеб. Вот он. Что-то произошло. Ну, не знаю. Мне просто не хочется кукурузного хлеба. Я хочу крекера. Внезапно что-то произошло. Я подошла к своему шкафчику. Любовь не обидчива, не раздражается. И я почувствовала, как во мне поднимается Божья любовь. И как горячий огонь течет через мои руки, через мои уста. Я посмотрела на своего мужа, и у меня было огромное желание привести ему крикеры. Я вышла из дома. Он сказал, «Кстати, у нас закончился кофе!» Он не знал, что во мне происходило. Я поехала к ближайшему продуктовому магазину. Оказалось, что у них в этот день была акция. Они почти за даром отдавали кофе и крикеры. Это знамение. Если вы что-то у них покупали. Это знамение. И вы тоже можете так поступить. Тогда вы будете наполнены славой. Хвала Богу. Это отличное увещевание, Билли. Давайте все будем помнить об этом. Мы с Билли вернемся через минуту. Здравствуйте! Добро пожаловать на передачу «Победоносный голос верующего». Сегодня с нами опять Билли Брим из служения «Молитвенная гора» в Азарксе. У нее есть замечательная мудрость для нас, которая поможет нам жить в победе. Мне нравится победа. Мне не нравится поражение. Да. Я хочу быть на высоте. Аллилуйя. Аллилуйя! И вера в Слово Божье даст вам победу. Библия говорит, «Сия есть победа, победившая мир. Вера наша». Я верю в это. Верно, Глория. И сегодня мы об этом поговорим. Хорошо. О вере. И как она касается славы. Да, замечательно. Слава Божья – это проявленное присутствие Божье. Это Божий план. Он будет двигаться к этой славной церкви, наполняя нас своей славой. Он также двигается вперед. Он наполнит землю своей славой. Да, аминь. И вера имеет к этому отношение. Да. И вчера мы увидели, что любовь имеет к этому отношение к тому, сколько в вашей жизни славы и присутствия Божьего. Но вера также имеет к этому отношение. Поэтому сегодня мы поговорим о вере. Хорошо, замечательно. Давайте откроем 13 главу чисел. Как вы помните, израильтяне перешли посоху черное море и вошли в обетованную землю, которую Бог пообещал им. И вот 12 колен сынов израилевых. И в 13 главе, в 17 стихе книги чисел, говорится, «Моисей послал их высмотреть землю, «Он взял по человеку из каждого колена, из всех двенадцати колен. Они прошли эту землю и дошли до Хеврона». Я часто туда приезжаю. И 23 стих. «И пошли в южную страну, и дошли до Хеврона, где жили Химан, Сисай, Фалмай дети Инаковы. Хеврон же построен был семью годами прежде Циана, города Египетского. «И пришли к долине Схол, и срезали там виноградную ветвь с одной кистью ягод, и понесли ее на шесте двое». Взяли также гранатовых яблок и смокв. Сегодня в районе Хеврона по-прежнему растет большой виноград. Но тогда они срезали виноградную ветвь и повесили на шест, чтобы нести ее. И два человека несло ее. Бог сказал им, «Я приведу вас в землю, и это будет хорошая земля». Она течет молоком и медом. Итак, они пришли туда и вернулись через 40 дней. 26 стих. «И вы, в землю,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 Мы ходили в землю, в которую ты послал нас. В ней подлинно течет молоко и мед. И вот плоды ее. Посмотрите на этот виноград. Но. Написано, что они сказали «но». Но. Народ, живущий на земле той, силен. И города, укрепленные, весьма большие. И сынов инаковых мы видели там. Мы видели великанов.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 И распускали худую молву. Боже что мой. такое худая молва? Сомнение. Неверие. Неверие. Бог сказал, «Я даю вам эту землю». Он говорил им снова, снова и снова. «Я даю вам землю, которая течет молоком и медом». Мы не можем туда идти, там великаны. И распускали худую молву о земле, которую они осматривали между сынами израилевыми. Они говорили. И вот что они говорили. Земля, которую проходили мы для осмотра, есть земля, поедающая живущих на ней. Я сомневаюсь Я этом. сомневаюсь, что они видели, как земля кого-то там поедала. И весь народ, который мы видели среди ее, люди великорослые. Это ложь. Великаны? Не все они были великанами. Конечно. Только в одном месте. Они ведь прошли всю землю. Они видели великанов только в одном месте. Все люди там великаны. Там мы видели только исполинов, сынов онаковых. Это исполинского рода. И мы были в глазах наших пред ними, как саранча. Такими же мы были и в глазах их. Они не знали, что о них думали Исполины. Исполины не говорили «Вы саранча или кузнечики?» Они не знали, какими они были в их глазах. Это они сказали «Мы саранча или кузнечики?» Моя внучка однажды учила в церкви, в нашей церкви в Коллинсвилле, штат Оклахома, где проповедует Чип. Она была приглашенным спикером на День матери. Она работает с телевидением. И она говорила о фокусе, о том, как камера фокусируется на чем то и как остальное расплывается. Например, вы фокусируетесь на одном человеке здесь, а тот, кто находится там, да. уже не в фокусе. И она говорила о том, что, к примеру, ваш фокус должен быть правильным. Он должен соответствовать Слову Божьему. Вы должны смотреть Слово Божье и видеть, кто вы в посланиях церкви, что у вас есть. Они должны были сфокусироваться на том, что сказал им Бог. «Я посылаю вас в землю эту» на этих словах. «Я даю ее вам». Он говорил им это снова, снова и снова. И она говорила, «Помнишь, было время, когда анорексия была большой и большой проблемой? Как дьявол обманывал молодых девушек, которые были такими худыми, как ветка? Они смотрели на себя в зеркало и говорили, «Я толстая. Посмотрите. Я толстая. Да. Я не могу есть». И они морили себя голодом даже до смерти. Вот этот фокус здесь. Они смотрят в свое зеркало. Они не смотрели в Слово Божье, как в зеркало. И соглядатые сказали, мы кузнечики. Великаны не говорили, что они похожи на кузнечиков или саранчу. Это они сами сказали, мы саранча. То же самое касается вас и меня. Если мы захотим, мы можем говорить то, что у нас говорит дьявол. Ты проснешься сегодня утром, и у тебя депрессия. Ой, у меня депрессия. Ты червяк. Я просто маленький червяк. Все против меня. Никто меня не любит. Никто меня не любит, все меня ненавидят. «Пойду и наемся червяков». Что говорит Бог? Вы пели эту песенку, когда были маленькими? А пойду и наемся червячков». Нет? Большие жирные Нет. червячки, маленькие худенькие червячки. Я это пропустила. Как же они извиваются и блестят, когда они ползают. С первым легко, со вторым посложнее. Я не буду дальше петь эту песенку. Но начинается она с того, что «Никто меня не любит, все меня ненавидят». Это неправда. Это ужасно. Бог любит вас. Я не думаю, что Бог меня любит. Ему нравится кто-то другой. Нет. Написано, что Бог так полюбил вас. Бог есть любовь. Он есть любовь. Да. И Он дал нам все для наслаждения. И Он сделал для вас то, и это, и пятое, и десятое. Вот почему для того, чтобы быть безопасным в этом мире... Вам нужно знать, что говорит вам Библия. Вам необходимо знать, что говорит Библия. А кто написал Библию? Тогда вы можете быть в безопасности. Бог написал Библию. Да. Это Его это Слово. Это Его Слово. И Он сказал, «Я дал вам эту землю. Идите туда и возьмите ее». Но нет, они не поверили этому. Они поверили тому, что они увидели. И они увидели тех исполинов. И они рассматривали себя как саранчу. И они принесли эту молитву и этот отчет своему обществу. В том обществе было несколько миллионов человек. Где то Что произошло? 14 глава, 1 стих. «И подняло все общество вопль, и плакал народ во всю ночь ту. Там было как минимум 2,5 миллиона человек». Еще же ничего не произошло. Ничего плохого? Да. Они просто услышали плохую новость. Есть местописание, которое говорит нам о том, что человек Божий, я думаю, это Псалом 111.7, не поколеблется, услышав плохую молву. Эти люди поколебались. Вы можете представить, что такое 2,5 миллиона человек, которые плачут Боже всю ночь, мой. бьют себя в грудь и плачут? О, Бог, что же ты сделал? Привел нас сюда, к Исполинам. Убить нас. Им на съедение. И так они плакали всю ночь. Наверное, это был ужасный звук. Действительно. В пустыне. Ропот, недовольство, жалобы. Да. Ропот. Ропот. Против своего лидера Моисея. И роптали на Моисея и Аарона все. Все они. Второй стих. Сыны Израилевы и все общество. Два с половиной миллиона, как минимум, сказала им, о, если бы мы умерли в земле египетской. Они были рабами в Египте, с ними ужасно обращались. О, если бы мы умерли в земле египетской. Или умерли в пустыне Сей. И для чего Господь ведет нас в землю сию, чтобы пали мы от меча? Возобладали неверие и жалость к себе. Жены наши и дети наши достанутся в добычу к врагам. Не лучше ли нам возвратиться в Египет? И сказали друг другу, поставим себе начальника и возвратимся в Египет. Такое возможно и в церкви. Начинается бунт. Да, это бунт. Начинается Ничего бунт. не произошло. Еще ничего не произошло, было только плохое сообщение. Да. Такое, возможно, и в церкви. Выберем себе другого пастора. Мы хотим пастора, который не будет заставлять нас верить Богу. Или приносить десятину. Да, он заставляет нас делать все это. Он не нас приносить десятину. Мы можем ходить в саможалости и для нас нормально жалеть себя. Мы не хотим пастора, который заставляет нас ходить в Слове Божьем. Или пастора, который заставляет нас постоянно говорить правильные да, вещи. Да, верно. Нельзя жаловаться, да. нельзя роптать. вы не должны так поступать. Вы должны просто войти туда и верить, что Бог позаботится об исполинах. Мы хотим нового пастора, и мы хотим да. вернуться назад. И Пали, Моисей и Аарон, да благословит Бог их сердца, на лица свои перед всем собранием общества сынов Израилевых. Благодарение Богу хоть кто-то помолился. Иисус, сын Новина, и Халив сын Ефанина, и засматривавших землю, Иисус разодрали Навин. одежды свои и сказали всему обществу сынов Израилевых, Земля, которую мы проходили для осмотра, очень и очень хороша. Если Господь милостив к нам, то введет нас в землю сию и даст ее нам. Это землю, которая течет молоком и медом. Так Он и сказал. Только против Господа не восставайте, и не бойтесь народа земли сей, ибо Он достанется нам на съедение. Мы можем сокрушить их, как хлеб. Защиты у них не стало. А с нами Господь. Мы люди Завета. Не бойтесь. И сказала все общество, побить их камнями. Теперь они хотят убить своих лидеров. Да, два с половиной, три миллиона человек, и каждый это говорит. Боже мой. Там достаточно камней, они могут нагнуться, и каждый возьмет в руку камень. Это печально. Два с половиной миллиона. Их не только убили бы. Их бы похоронили на том Верно. же месте. Понимаете? Не нужно копать могилу. Но что-то пришло. Что пришло? Господь сказал. Это 10 стих. Я прочитаю его вам. И сказала все общество, побить их камнями. Слава. Но слава Господня явилась в скинии собрания всем сынам Израилевым. Слава Богу. Глория. Слава Господне. Это орудие правосудия. Вы можете сотрудничать с Богом. Вы можете иметь славу и наслаждаться ею. Здесь не написано этого. Но я знаю, что произошло дальше. Был сильный звук. Гром. И все они одновременно выронили из рук камни. Я знаю, именно это и произошло. Потому что они взяли в руки камни... И они собирались побить камнями Моисея. Но пришла слава. Я не знаю, как она выглядела, в виде облака или в виде огня. Я думаю, что, скорее всего, это было похоже на огонь. И думаю, что следующим звуком был звук падающих камней. Три миллиона камней упало. И сказал Господь Моисею, «Доколе будет раздражать меня народ сей, и доколе он будет не верить мне?» Вера в Бога имеет отношение к славе. Да. Вера в Бога. Неверие не сработает. Неверие не сработает. Да, да. Сомнения и неверие да. не сработают. Вы не увидите славу Божье присутствие Божьего, которое будет проявляться на одном месте с сомнением Верно. и неверием. И доколе будет он не верить мне при всех знамениях, которые делал я среди него. Поэтому он сказал, «Отойди, Моисей». Бог сказал, «Поражу его язвою и истреблю его» и произведу от Тебя народ многочисленнее и сильнее Его». Итак, Бог сказал, «Отойди, Моисей». Я это исправлю. Я, это исправлю. <связываю> Я их сотру с лица земли. Да. И начну все сначала с Тобой, Аароном и Мирием, и всеми, кто поверил с Халивом, Иисусом Новином. Просто отойди. Но этот Моисей, он был человеком любви среди тех людей, но Моисей сказал Господу, он не собирается предлагать что-то взамен, чтобы получить для них милость. Нечего он предлагать. Не может сказать о них ничего хорошего. Ничего. Да. Ничего он хорошего. Он не может сказать ничего, что привлекло бы Божью милость. Ему просто нужна эта милость. Итак, что он делает? Он идет к Господу. Он говорит. Услышат египтяне и среди которых Ты силою Твоей вывел народ сей, и скажут жителям земли сей, которые слышали, что Ты, Господь, находишься среди народа сего, и что Ты, Господь, даешь им видеть себя лицом к лицу, и облако Твое стоит над ними, и Ты идешь перед ними днем в столпе облачном, а ночью в столпе огненном. Иначе говоря, это не хорошее свидетельство. Да. Он обращается к репутации Господа. Да. И он знает, что Господь любит всю землю, и что Он хочет проявлять Себя на всей земле, и что Он избрал этих израильтян, Своих людей Завета, чтобы явить Себя всем народом. Господь, как это будет выглядеть в Твоих записях? И если Ты истребишься и народ, 15 стих, как одного человека то народы, которые слышали славу Твою, скажут, 16 стих, Господь не мог ввести народ сей в землю, которую Он с клятвой обещал Ему, а потому и погубил его в пустыне. Итак, я прошу, я умоляю тебя, да возвеличится сила Господня, как ты сказал, говоря, Господь долготерпелив да. и многомилостив, Милость. Прощающий беззаконие и преступление. Он умоляет Господа. Он умоляет Господа, говоря Ему о том, какой Он. Он милостивый. Да. У тебя есть репутация, помимо этой репутации. Прощающий. Ты прощаешь. Ты прощаешь, ты справедливый. Прошу тебя. 19 стих. Прости грех народу сему, по великой милости твоей, как ты прощал народ сей от Египта до сели. Я прошу тебя. И он получил то, о чем ходатайствовал. И сказал Господь Моисею, «Прощаю по слову Твоему, но...» Да. Вот Господне провозглашение. «Жив я, и слава Господней полна вся земля, да, Видите, верно. здесь Божий план. Он убрал свою славу, когда Адам согрешил. Но он вернулся к своим людям, сошел на вершину горы и явил свою славу. И он сказал, «Я хочу, чтобы вы следовали за мной». И его план в том, что он хочет взять своих людей и вернуть свое присутствие и свою славу. Но эти люди не хотели работать с ним. Они не хотели Они не работать верили с ним. Ему. Кто еще наблюдает? Сатана наблюдает. Бог сделал это провозглашение ради Сатаны. Он сказал, так же истина, как то, что я живу, я наполню всю землю моей славой опять. Будут люди, которые будут верить в мне. Аминь. Будут люди, которые будут работать со мной. И я смогу наполнить всю землю своей славой. Слава Богу. Аминь. Итак, видите, вера имеет отношение к славе. Она имеет отношение к проявлению да. Божьей славы. И они не ходили с ним в вере. Верно. Никто из них не ходил. За исключением кого? Халиф. Халиф и Иисус Новин. Верно. Они вошли в землю. Из-за чего? Они поверили Богу. Написано, что они полностью поверили ему. Они поверили ему. Но раба моего халиво за то, что в нем был иной дух, и он совершенно повиновался мне. Да. Это говорит Бог. «Введу в землю, в которую он ходил, и семя его наследует да. ее». Да. И в чем разница? Вера. Вера. Он почтил Бога, он поверил тому, что сказал Бог. Он поверил тому, что сказал Бог. Он не позволил дьяволу отговорить себя? Он не позволил дьяволу отговорить себя от этого. Но раба моего халиво... За то, что в нем был иной дух, и он совершенно повиновался мне, в в землю, в которой он ходил. Совершенно повиновался. И семья его наследует да, ее. верно. То же самое с вами. Если вы верите Богу прямо перед лицом Исполинов... Аминь. Прямо перед лицом великана в жизни. Если вы находите места Писания и стоите на них, ни одно слово Бога не возвращается к нему тщетно. Так написано в Исаии 55, .11. Вы находите место Писания и говорите... Неважно, как все выглядит. Неважно, что говорили великаны. Вот что сказал Бог. И ни одно слово не возвращается к нему тщетным. Я могу взять землю. Я могу взять обетование. Аллилуйя. Я вижу Божье проявленное присутствие. Именно Я могу увидеть славу. делать сегодня в том, что касается Слова Ничего Божьего. Ничего не изменилось. Да. Бог не меняется, Глория. Да. Написано, Он никогда не изменяется. Мы с там начали принимать Слово Божье. Мы вышли из недостатка, нищеты, всего плохого. У нас хорошее здоровье. Вы можете просто взять Слово Божье. Иногда вы проходите испытание. Дьявол иногда не хочет отпускать что-то, но ему придется. Вот и мы. Слава Богу. Все эти годы мы живем в победе, и мы исцелены. Кто-то может подумать, я бы такого не говорил. В этом и проблема. Вы должны говорить то, что вы хотите, чтобы произошло. И то, во что вы верите, а не то, что дьявол говорит вам делать. Именно так действует вера. Именно, так она, Именно действует. так она действует. У вас есть Слово Божье, и мы были благословлены тем, что имеем Слово Божье. Мы можем находить места Писания об исцелении, преуспевании, мире, благословении. Все, что нам нужно сделать, это позволить ему войти в наши глаза и уши, поместить его в свое сердце и говорить его своими устами. Возьмите брать его, И мы это имеем. Мы с Билли сейчас вернемся. Сегодня день пожертвований, и Билли поделится Словом Божьим, чтобы помочь нашей вере подняться, взять преуспевание, которое нам принадлежит. Слава да. Богу. И в этом месте Писания, которое я прочитаю, есть слово «слава». И это первый раз, когда оно упоминается в Библии. Это называется законом первого упоминания. Когда что-то упоминается в первый раз, оно никогда не теряет этого значения. Когда вы читаете Библию, вы можете видеть это и в других местах. Но значение будет тоже. Итак, мы поговорим об Якове. Он работал для своего дяди Лавана и отрабатывал за свою жену. Где ты сейчас? Бытие, 30 глава, 43 стих. Хорошо. И его дядя Лаван, который обманывал его раз за разом, даже дал ему в жены не ту дочь. Но Бог дал Якову план. Он пас скот своего дяди. Бог дал ему план, что когда эти животные, то есть овцы и козы, когда они придут к водопою, есть определенный способ того, как Яков может получить свою плату. И в 43 стихе написано, «И сделался этот человек весьма и весьма богатым, и было у него множество мелкого скота, и рабынь, и рабов, и верблюдов, и ослов». Весьма богат, так говорится. И услышал Яков слова сынов Лавановых, которые говорили, «Яков завладел всем, что было у отца нашего, и из имени отца нашего составил свое богатство сие». Или в английском переводе «всю сию славу». Итак, в первый раз, когда мы видим в Библии упоминание о славе, оно относится к богатству. Мы предлагаем вам также партнерский пакет. Приходит умножение, и оно связано со славой, с даянием, с богатством, которое приходит да. к вам. Бог желает, чтобы оно умножалось. Верно. И Божий путь умножения — это даяние. И я хочу пригласить вас пожертвовать служение Кеннета и Глории Копленд. Спасибо Говорю тебе, вам, Господь. Говорю вам, слово, которое они несут по всему миру, должно умножаться. Слава тебе, Иисус. Оно может умножаться, и вы можете возрастать. И умножение может быть на том благословении, которое Бог дал вам. Спасибо, Господь. И вам необходимо приносить десятину, потому что в этом и находится благословение. Когда мы с Кеннетом начали приносить десятину, у нас не было много денег, но мы начали давать десятину, и благословение пришло. Да, да. и слава умножилась, да. потому что Бог дал нам. И этого. деньги тоже. Да. Деньги тоже приумножились. Это деньги. И мы молимся за нашу десятину. Отец, мы благодарим Тебя за благословение, которое приходит на пожертвование каждого человека и умножается могущественным образом, сильнее, чем раньше в нашей жизни, в вашей жизни, в нашей жизни во имя во Иисуса. Иисуса. У вас должен быть избыток. Если вы служите Богу от всего сердца, вы делаете то, что говорит Слово, делаете то, что говорит Слово Божье, вам принадлежит избыток. Эта Глория Билли напоминают вам, что Иисус – Господь.